Всем привет! Это World of Games и сегодня в программе Dying Light The Following. Анонс дополнения The Following к игре Dying Light было сделано в конце июля, а релиз игры прошел 9 февраля. Касательно геймплея практически ничего не изменилось, зато нам представили новую локацию, с такой же площадью как и в оригинале. И хоть действие в игре будет происходить в сельской местности, где паркур как-то неуместен мы все же сможем полазить по горам, а также попрыгать через немногочисленные постройки. Главным средством передвижения по локациям будет служить баги, которые каждый сможет кастомизировать под свой стиль игры. Также были добавлены новые виды оружия и зомби. Например, в трейлере к игре засветился арбалет и узишка. Что касается сюжетной составляющей, тут все звучит не менее интригующе. Главный герой оригинальной игры – Отправляется в одну малонаселенную местность, где правит религиозная секта, которая верит в стопроцентную связь между религией и появлением зомби. Приоритетной целью главного героя станет внедрение в эту секту, но чтобы это сделать, нам придется заслужить доверие местного населения, выполняя их задания и стараясь как можно дольше выжить в этом адском забытом богом месте. И так как 9 февраля уже наступило, разбиваем копилочки и идем покупать игрушку. Либо качаем на торренте пираты. Еху-ху. Что ж, и на этом все. Это был игровой портал World of Games. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.